Yeah. Скажите нам всю правду. Ну, no, что там такое? грязно? No. Floor... Cry, поехали. Некоторые даже удивляются. Майку снять у нас тоже были такие истории. Ну, конечно, мужчина, женщина, нас, к сожалению, не было такого. Привет. Если кто-то из футболистов ударится и ругнется... Его запишут на этот микрофон, да? Что там написано? Убительная просьба, не залазить. Полезли? Тебе нравятся дети? А почему ты думал? И вот так вот 20 минут. Давайте сейчас выключим камеру, чтобы никто просто не видел, как я буду это ездить, да? 8 часов утра, суббота, но мы приехали к стадиону Динамо-Юни, потому что сегодня здесь состоится игра главной команды. И 8 часов утра значит, стадион начинает свою работу. Сегодня мы расскажем вам о том, как клуб готовится к игре. Мы расскажем вам все, за исключением самого футбола. Пойдем смотреть! Вне зависимости от времени начала матча, стадион начинает работать, как правило, в 8 часов утра. Но при особых случаях, там идет снег или какие-то другие есть проблемы, которые надо решать заранее, он может начать работать гораздо раньше. На данный момент на стадионе находится больше 5000 мест, и э, придут зрители, необходимо было хотя бы просерить сиденья, для того, чтобы люди пришли и посмотрели нормальный футбол. Можно приходить в светлых брюках на матч? Вы даете гарантию, что они останутся чистыми? Я даю гарантию, когда будет уже тепло, получается. Да. После, после, после зимы, зимы как-то не совсем гарантия. А в раздевалке убираете вы? Раздевалки, да, я убираю. А после игры убираете? Конечно. Скажите нам всю правду. Ну, что то Там грязно? Ну, конечно, допустим, грязнее, чем после обычной тренировки. Ну, не настолько, как бы так. Трактор сегодня выезжал на поле? Да, и поедет еще раз. Мы выйдем на поле для того, чтобы его причесать, так сказать. Наш на называется «причесать». Вот у меня в этом-то и вопрос. Трава-то искусственная, а зачем с ней работать? Не, не ее постоянно надо поднимать, потому что она ложится, и ну, не тот эффект, когда травка стоит. Мне сказали, этот процесс называется расчесывание, причесывание да, да, поля. поле. Да. там, кто как говорит. Кто чешет, кто расчесывает. Давайте попробуем это сделать. Мы справимся вдвоем. Конечно. Так, кто первый пойдет? Так, наверное, я, потому что если что, вы будете первым привыкли. Хорошо, договорились. Это механика или автомат? Это механика. Так, это усложняет задачу. Механика. Сейчас мы его заведем. Вот, потихонечку отпускаем. Чуть-чуть, понятно, понятно. Держитесь, поехали, все, отпускаем. Да, дерутесь сами. Все, не Главное не сдавите кратера. Все, Нормально. А мы не треснем? Нет, нет. нет. Хорошо. Хорошо. Хорошо. давай скрывать смело, что ты У нас все, можно выходить. Ближе к обеду начинается монтаж конструкции вокруг поля. Мы видим ребят, которые уже несут что-то тяжеленькое. Привет! Привет. Чем занимаетесь? Расскажи, пожалуйста. Оставляем щиты, готовимся к матчу. Почему они обязательно должны быть на поле? Ну, у нашего уже есть спонсор. Так, есть. Ну, и мы хотим получать денежку. Вот они хотят, чтобы их щиты стояли. Не тяжело нести и разговаривать? Нет. На установку часа четыре. А что еще нужно делать? Потом убрать. Тоже 4 часа? Нет, быстрее убрать. побыстрее. Понятно, мне кажется, я знаю, кто последний уходит со стадиона, да? От этого. От этого. 2.80? Как известно, на стадионе «Динамо Юни» три поля, и пока на основном вовсю ведется подготовка к игре главной команды, два других поля тоже не простаивают. Здесь. Ребята, потом остается на матч? У нас же сегодня вечером матч. Конечно, конечно, остается. Конечно. Остается будет поддерживать? Сил хватит конечно. у них на все? Я думаю, что да. Ну, работа у нас, скажем так, несложная. Встречаем гостей, если нужно, их рассаживаем по их местам. Смотрим в целом за порядком на трибунах, чтобы, естественно, там не курили. Там, если запрещено пиво, то не пили на трибунах. Ну и за перемещением в целом те же зрители. Если вдруг какой-то фанат решит выбежать на поле, у вас отработаны какие-то приемы, что вы будете делать? Нет, ну естественно, мы его там не можем заломать, мы и я ОМОНом, но в любом случае как-то остановить его нужно. То есть хватаем за руки там, не заламываем, просто культурно и выводим. Бывало такое? Приходилось делать? Естественно. Некоторые даже умудряются. Майку снять у нас тоже были такие истории. Мужчина... Еще... Ну, конечно, мужчина, женщина у нас, к сожалению, не было такого. А может, и счастье. Когда несколько человек сразу пытается переезжать, одного поймал, второго, ну, к сожалению, не успеваешь. Тогда уж да. По поле за ним. Приходится. Это вы сейчас рассказали лайфхак, как все-таки попасть на поле, а чтобы кто-то отвлекал <с внимание, <с а другой попал, наверняка Люди так знают это на самом деле. У вас должно быть максимально внимание сконцентрировано на трибунах во время матчей. Я вас понимаю, но в то же время удается немножечко посмотреть игру. Вы болельщик. Ну, в целом, да. И хоккей, и футбол у нас что? То есть а один глаз смотрит на трибуну, другой все-таки немножечко косит. Конечно. Всегда же интересно смотреть за командой, на которой, тем более, работаешь. Как, ну, хочешь не хочешь, со временем идти болельщик срабатывает. За три часа до сегодняшнего матча можно купить билеты, если вы не успели сделать это онлайн или заранее, ну, а также сдать в камеру хранения все вещи, которые нельзя проносить на стадион. А взамен получить номерок... Окончится матч, дадите его обратно и все свои ценные вещи вернете. А скажите вы вообще, сколько камер работает на трансляции матча? Сегодня семь камер. А максимальное количество сколько может быть? Сколько закажется. Привет! Если кто-то из футболистов ударится и ругнется, его запишут на этот микрофон, да? Это То Это есть... может произойти, если это будет очень близко, но вообще это сделано, ну, как бы ставится специально, чтобы был какой-то фон на матч, потому что с тихой картинкой не очень, даже если будет комментатор что-то говорить в это время. Но, пожалуйста, запомните этот момент, не ругайтесь. Мы находимся за территорией стадиона, да, но здесь да, находятся будем... вышки, на которых стоят камеры для того, чтобы обеспечивать вещание со всех сторон, правильно? Да, все верно. Что там написано? Убительная просьба не, не залазить. Полезли. Оп. Голову лучше пониже. Беречь? Да. Еще выше. Все, все нормально, стоим дальше. Главное, не расшатываем. Самый пришел это, наверное, в Мозыре, когда там на протяжении всего матча шел ливень. И учитывая, что это милозия, то там просто как яма. И у нас неоднократно било током. У нас сгорела одна камера. Но было веселее наблюдать за этим футболом. Картинка со всех семи камер, работающих сегодня на нашем матче, собирается вместе вот здесь. Режиссер управляет тем, что вы видите. Я Давайте народ поможем. Ой, кричит. Это передвижная телевизионная студия. Сюда приходят все камеры, которые работают на матче. Режиссер на этом пульте выбирает, какая из камер идет в эфир. Угу. И, соответственно, происходит контроль всех технических параметров Видео и звука У одного оператора задача показать вратаря У второго оператора задача показать игрока, который бил поворотом только что а На вашем месте сидит коллега, который занимается повторами Чтобы развернуть свою деятельность сегодня на нашем стадионе Как рано вы приехали сюда? За 4 часа приезжает ПТС и начинается разворачивание подключения электроэнергии, разворачивание основных каналов. За три часа уже весь состав на площадке. Мы медицинская бригада. Вы умеете оказывать первую помощь? Нет. А почему вы тогда медицинская бригада? Мы вы несете на ссылках, если да. что-то случится, да? да? Предположим, Динамоша активно играл и сломал хвост. Помогите! Так, хорошо. Пожалуйста, вынесите его с поля, чтобы он никому не мешал. О, боже мой! Тяжело? Скажи, тяжелый он? Нормально. Ну, примерно на так, на вскидку сколько весит? Ну, килограмм 70 будет Я не хочу сказать, тут килограмм всех 100 есть Тебе э, нравится твоя работа? Кто тебе, тебе нравятся дети? А почему ты думал? Покажи, пожалуйста, э, часть тела, за которую тебя чаще всего хватают дети Сегодня за час до начала матча открылись ворота на наш стадион. Сейчас 20 минут до стартового свистка. И приятно видеть очереди на вход. Как думаете, успеете пройти или нет? Скорее всего, нет. К началу, к самому не успеете. Что? Ну, судя по тому, что на вас надето, вы не первый раз пришли, да? Но сегодня вдруг такой ажиотаж. Как думаете, с чем это связано? С тем, что какая? Первая победа 3-0. В общем, три победы подряд. Ну, ну, в области, ни о чем. Еще и слузк. Здесь как бы. Мы пришли за разгромом. Если перед матчем или прерывые вы поняли, что проголодались от тех эмоций, которые потратили на трибунах, то обязательно заходите в наше кафе. Здесь вы сможете перекусить. Здравствуйте, Стас. Добрый день. А чем болельщики у нас могут подкрепиться во время матча? Почти всем, чем пожелают. Так сладким, такими смесным, соками, кофе, чай, а также хот-догами, какое фри, лимфри, производство. Поэтому есть также пиво, алкогольное, безалкогольное. Всякие напитки, все, что душе угодно И всегда очередь бывает И если Она бывает очень большая, иногда мы даже не справляемся с таким потоком ну понятно, потому что все хотят и хлеба, и зрелищ, но все-таки за зрелища отвечают там футболисты за хлеб, отвечайте вы здесь. Где все-таки больше интереса у наших болельщиков? Там, на трибунах, или здесь, там, где хлеб. Наверное, будет громко, но мы делим эту нишу и делим 50 на 50. Давайте что-нибудь приготовим. Мне кажется, у нас уже есть люди, желающие съесть хот-дог. Что добавляем помимо сосиски в булочку? Добавляем прекрасную булочку. Прекрасная булочка, бриваш. Далее у нас идет все пока. Классики. Это спортивный хот-дог, это кетчуп, далее горчичный соус собственного производства, а маринованный лук, который мы маринуем сами, Псу, маринаде раз, два, три, это уксус, сахар, вода, а маринованные пикули, это же огурцы, и сосиска. Все. Все буквально просто. А расскажите, пиковое количество хот-догов, сколько вам приходилось продавать на матче? На матче? В прошлом году мы продали порядка тысячи хот-догов. Также есть еще картофель фри. Не менее популярен, я думаю, что даже иногда и более популярен За минуту мы можем отдавать порядка 10-15 хот-догов, а также О, параллельно и картофель-фри Сейчас мне будет очень вкусно, но сначала все-таки расскажите, сколько здесь калорий Ой, здесь достаточно убойная масса, порядка 500-600 калорий на один хот-дог Жечь калорий нужно будет долго, муторно иногда даже не весело. Ну, давайте сейчас выключим камеру, чтобы никто просто не видел, как я буду это есть, Да задача сегодня на матче состоит давай, мячи помогать команде а что будет если ты пропустишь момент когда мяч вылетел и ты замечтаешься и в общем что-то произойдет Будут время не... команды будут кричать а, будем... давай, подавай. подавай нет не подавай ты тоже будешь сейчас подать да ну да желательно да. кого накажут тебя или меня так так так а что у нас происходит здесь? Уже надо минут 10, как минимум, кричать Гоу! Но включенный. Уже хочется что-то сказать Уже не то слово. Скажи, чья фамилия самая сложная? Самая сложная, это практически нереально произнести «Серима Гасавка, Касум Сина». фар, потому что были когда-нибудь вообще в твоей практике ошибки, когда ты как-нибудь смешно переначивал чью-то фамилию? Да, да, и эта ошибка стоила мне работы с одной белорусской сборной. Давайте мы вот берем и мы включим кому-то будто сыграем эту бло. Давай. А так можно? Конечно. И ГОЛ! Гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол. И вот так вот 20 минут. 20 минут, регламент позволяет. Я больше скажу, тут занервничали, как ты видишь, футболисты, они не понимают, что происходит. Тогда забивают нам, это не гол. Это это... Без артикуляции. Это какая-то случайность, это даже гол, ты не можешь сказать, даже... ну, у тебя видишь, ну, губы не работают, когда нашим, гол. С победой. Ну что, болельщики уже разошлись по домам, футболисты вот-вот разъедутся, а вот сотрудники стадиона продолжают оставаться здесь. У них еще много работы для того, чтобы нам и в следующий раз было комфортно смотреть за игрой. До скорой встречи!